Что касается русской земли России, русского мира, то я бы очень хотел, чтобы на этой прекрасной русской земле, на которой я живу, на которой мы с вами живем, которая такая богатая талантами, которая родит невероятно талантливых, гениальных людей, очень-очень много, и русский народ, при всей своей многонациональности и такой лоскутном одеяле все равно да, Россия всегда была многонациональной огромной страной на которой живут прекрасные люди у которой огромная потрясающая духовная тр культурная традиция корни богатейшая мощнейшая основа духовная культурная душевная русские люди прекрасны и очень много талантливых людей, очень много. Я бы очень желал, чтобы на нашей земле было больше уважения к этим людям, чтобы людей уважали.